Здравствуй, мир. на повестке днях этот монстр красный тали 88 экспертная универсальная лыжа как говорит Хэт. в общем как говорил она на мой взгляд без изменений из прошлого года такая же дубовая жесткая цепкая, ровная по геометрии ну вот ну сразу хочу сказать что ну, я бы, вот изменил бы понятие экспертная универсальная лыжа в данном случае Потому что, ну, в общем, эксперты это тоже люди И, в общем-то, как бы, они такие же, как и все То есть, вот этот подход на тему того, что ты не прогнул, значит, ты не эксперт Ну, я, я считаю, что он неправильный Вот, никакого отношения эта лыжа к экспертности, к экспертному уровню не имеет Ну, давайте я не буду даже, вот, вникать в оценки Я просто скажу, как бы, суть ее Ну, это, это очень жестко, это очень ровная лыжа Вообще у как бы большая проблема с универсалами, тянущие из года в год И лыжи это уже с историей 15-летней давности, они ее откопали вот, Лыжа ровная по геометрии, с очень большим радиусом Но в общем-то в принципе, это и логично, потому что если ее сделать еще к тому же И с какими-то геометральными вырезами серьезными Она вообще будет истеричная и дубасит в ноги В общем, в итоге получилась такая очень стабильная, очень хваткая лыжа Ровная по поведению для тех, кто любит либо работать на скорости, либо работать на каком-то ледяном склоне, жестком. При этом, как бы, кому нужна хорошая хватка контов. И вот никакую экспертность я не связываю с этим понятием. То есть, лыжа позволяет уходить в контроль. Действительно, конты хорошо работают. При поперечном скольжении отлично контролирует скорость, отлично работает на... Вот, нарезанном видении на продольном ее надо реально прогибать Ну, вот здесь, наверное, и нужна вот эта как бы мнимая экспертность для того, чтобы уметь ее прогнуть С другой стороны, в общем-то, в принципе, она прогибаема, но вот именно вот в красном формате ну, честно скажу, я их тестил уже все и во всех цветах Сейчас просто решил сделать это на видео, потому что тогда не, не мог снимать Вот, на мой взгляд, вот красная, 88-я, она самая оптимальная Потому что, в общем-то, на ней можно и покарвить на жестком склоне, но, опять-таки, покарвить быстро. То есть, надо понимать, что новичкам, которым пугает скорость, а лыжи не годится, карвинг на ней будет очень быстрый. Но вот, на ней можно и по буграм, в общем-то, поскакать, потому что на ботаных их ледяных участках она хорошо цепляет, хорошо контролирует. Она, в принципе, не лупасит в ноги, ну, как бы, да. Единственный вот минус в том, что она реально утомляет, она заставляет работать, на ней надо фигачить. То есть, вот, я бы даже сказал, что эта лыжа не для экспертов, а для айронмена таких рэмбо, то есть для людей с хорошей физухе, которые любят поносиловать себя в катании, поработать попотеть так хорошо то есть о, поработал, потренировался не вспотел, не катался то есть, вот. то есть если у вас так, есть задумки летом триатлон бежать ну как бы вот это ваш вариант берите и зиму, межсезонье, зимнюю проведете в отличной форме, потренируйтесь заодно, то есть лыжа реально заставляет вкалывать люто, но в общем можно кататься и на расслабухе и вполне, ну ноги убьет тогда, в общем я, я не знаю на самом деле для кого эта лыжа, то есть сказать кому она подойдет, ну вообще не знаю такой категорию людей, потому что если вы там спортивный эксперт, я советую вам взять хорошую славомку и упахаться, если вы хотите скорости, возьмите хорошую гиганту, упашитесь, потому что здесь, как бы, для проходимости надо эту лыжу реально вырабатывать. Да? То есть вот, хотите проходимости, хотите фан-катания, но это вообще не тот вариант. Ну, как бы лыжа проваливается между в дырку между категориями лыжников. И, в общем, в итоге в рынке она будет неинтересна, безусловно, советовать. Я вздравлю ее, ну вот кроме триатлетов, никому и не могу. В общем-то, все. С Остальные выше из этой серии на видео я тестить не буду. В общем, если по ним будут вопросы, хотя я не знаю, какие могут быть по моим вопросам, если все понятно, Задавайте, отвечу. Пойду тестить следующие. Ставьте лайки нашим видео, подписывайтесь и будьте в курсе. Пока!